Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, наши дорогие радиослушатели Центра Сангейс в эфире. Как всегда в это время у нас Анастасия Крущицкая Сан-Франциско, меня зовут Рита Борт. Доброе утро у Насти, у нас сейчас утро, в Чикаго 11, у Насти в Сан-Франциско 9. Здравствуйте всем, Настя, доброе утро. Доброе утро, дорогая Риточка, спасибо огромное. Добрый да, день, друзья, добрый руки. вечер, да, Сегодня мы в эфире женской гостиной. У меня сегодня потрясающая, отличная, суперская гостья, которая как раз с нами из Индии. Поэтому мы сразу сказали, что у нас время в Индии, да. А, и сейчас, насколько я понимаю, 9:30 в Индии вечера. Вот. Но тем не менее с нами Полина Павлова, а также известная как Падмадаси, вот известнейший Джойтиш астролог, очень популярный, очень грамотный, очень специ... Большой специалист в своем вопросе, да, и сегодня у нас очень-очень такая тема, на самом деле, необычная и с одной стороны, а с другой стороны тема такая очень спорная, да, и мы сегодня поговорим про упаи и методы коррекции гороскопа. Я буквально два слова скажу, что такое УПАИ, а потом Полина нам уже все будет подробно рассказывать, как специалист, и как человек, который достаточно очень много исследований проводит в этой области УПАИ. Это, собственно, методы компенсации негативного влияния планет в нашем гороскопе, да, и, в общем, это всякие такие действия, которые мы можем предпринять а, для того, чтобы улучшить свою жизнь. Ну так, простыми словами. Да, мы женщины, мы, нам все просто надо, нам не надо никаких сложностей. Тем более сейчас вот не, а, не в Варатри, даже когда женская энергия зашкаливает, у нас тут как раз три женщины сейчас в эфире вообще, а, поэтому... Настя, я думаю, что Настя... мы, да, нас три в эфире, но нас слушает много людей, нас слушает больше 20 человек. Я думаю, основном... больше, даже, да, да, и, это... и еще присоединяются Поэтому я думаю, что среди них очень много женщин И в основном женщин, да. наверное Ну, супер Вот, да. я еще раз Полин, вы с нами? Да, нормально? Да, да супер я еще буквально пару слов для тех, кто не зна не знаком с Полиной как со специалистом. Я скажу, у нас мы тут с ней сочиняли такой прямо большой документ, и я сокращала, сокращала с большим трудом, потому что я не хотела сокращать, насколько какой опыт у Полины сколько с какими учителями она работала. Да? То есть Полина по первому образованию журналист, международник, и она, она писатель, да? потому что она пишет совершенно потрясающие статьи, очень информативные, очень интересные. А, но и с 17 лет начала увлекаться восточной философией и стала заниматься с 2008 года, в общем, начала консультационную практику в Джойтише. Да, она работает в ведической астрологии, я, я наверное, не сказала, да, как всегда, все забыла. Вот, но, тем не менее, <laughs> вот, именно Джойтиш. Но формальное посвящение она получила в 2009 году. Вообще, если кому интересно, вы почитайте наш анонс, потому что у нас очень много там всего, написано но ну, в общем я хотела сказать что полина э, училась у очень удивительных мастеров и учится и продолжает учиться потому что э, джойтиш астрология это на самом деле бесконечная работа и духовная практика полина я все правильно сказала я тут небольшую коррективу несу да. потому что я училась я международник а журналистику я попала по воле опять таки волей судеб Потому что по судьбе было положено стать журналистом, не имея никакого образования в этой области. Я просто зашла в редакцию очень отличной газеты на то время в Украине, откуда родом, и меня взял на поруки прекрасный журналист, заслуженный журналист Украины Евгений Васильевич Якунов, и меня воспитывал, то есть на гору, на учителей мне везло с юности. То есть Он меня персонально воспитывал, учил, как писать, разрисовывал это все на бумажках, ругал, правил, и надеюсь, я его не сильно в этой жизни разочаровала, потому что журналистику в итоге бросила, но очень ему благодарна. Ну, а так это просто соединяется, что международное, международное образование, журналистский опыт, так можно меня назвать, наверное, журналистом-международником, но просто так подкорректировала чуть-чуть. Ну, отлично, это правильно, потому что но лучше всегда говорить то, что есть. А, и тем ну, давайте мы, так сказать, придем. У нас такая тема большая, да, потому что нам надо в час уложиться, у нас куча вопросов, да, Полина мне очень помогла, потому что она попросила своих подписчиков в своей профессиональной группе на Фейсбуке а, задать какие-то вопросы нам по УПА, да, ну и буквально, ну, с профессиональной точки зрения, что такое УПАИ, да, и для чего они нам вообще, зачем это, о чем это, да, потому что, может быть, не все люди с этим знакомы вообще понятием. Ну, я думаю, что вообще редко кто с этим знаком. <смех> с этим, У Пай, она, она технически переводится, термин санскрита, как инструмент. Как инструмент достижения чего-либо, в основном достижения цели. И в текстах священных, о которых я тоже хочу там подробно остановиться, что людей, в общем, каша, что такое веды, к ведам сейчас причисляется что угодно, включая а Ромаину, хотя это не Веды, ну немножко вот, что такое классика, а что такое уже вторичные вещи. И вот в классике, в классике у любого человека есть четыре цели, четыре группы целей. Первое – это осознать свою природу, реализовать ее, это Дхарма. Второе – это после того, как человек понял вообще, кто он, что он, что он человек, прежде всего. Он реализовывает свое благосостояние, он начинает искать, где добыть ему пищу, как обустроить свое хозяйство, потому что это какие-то насущные-насущные вещи. Следующий этап – это размножение страсти, любовь в контексте сексуальных всяких инстинктов, только это на третьем месте. И когда уже человеком достигнуты все эти цели, человек может перейти к последней цели своей жизни, которую можно даже целью сложно назвать – это мокша-освобождение вот и таким образом на каждом из этих этапов у вот, человека могут возникать препятствия упая это тех, достаточно технические средства которые помогают ему эти препятствия преодолевать в зависимости от того на каком уровне это препятствие возникло либо на, на уровне тела либо на уровне ума либо на причинном уровне где-то там запутались предки в каких-то своих поступках вот поэтому все на самом деле достаточно просто теперь я хочу немножечко просто а, я? <связать> <связать> <связать> Технически, да, УПАИ – это просто средство. А, что касается вот, источников, потому что очень много споров на эту тему, если вы позволите, буквально две минуты, я этому делю внимание. Конечно, Существ, существует существует <связать> очень много споров и доктрин. Можно, нельзя применять УПАИ, а это на самом деле, а, как бы может нужно только молиться и поститься, а, вот, а УПАИ – это какая-то страшная магия. Хочу сказать, что УПА это все, что помогает достигнуть цели, абсолютно все. Что касается классических, позволено или не позволено, то Веды, если мы, поскольку я ведический астролог и все-таки к этой традиции имею больше, больше отношение, имеет такую структуру, что есть основа. Это закон, который не изменен в веках как существует основной закон в стране, Конституция, например, независимости от того, какие бывают э, кодексы, административные, уголовные и так далее, Конституция, она э, имеет первенство. И если какие-то другие законы противоречат Конституции, то Конституция всегда будет э, первоочередной. Э, таким образом, очень многие вот эти вот эти промежуточные законодательные, индийские, индийские законодательные акты, то есть смерти, вот эти вот такие промежуточные вещи, которые принимались различ... на различных веках, но не являются основными ведами. Они часто воспринимаются людьми как веды, и прямые указания оттуда трактуются как истина. Например, что женщина там, должна сидеть дома обязательно, у мужчин должно быть там четыре жены минимум. Я сейчас беру такие разные, разные, разные такие примеры. Людьми это воспринимается как истина последней инстанции, что так должно быть обязательно в наше время, и мы должны обязательно этому следовать, потому что когда-то в Рамаяне, вот так вот э, Ситу похитили, э, потом не вернули, и было такое, значит, закон, что после этого с женой жить нельзя. Значит, мы тоже так должны. Ну я покажу пример. Ну То да. есть это, это действительно абсурдно. То есть ничего э, Веды не об этом. Веды о том, э, это э, Шастра, она говорит о том, что э, какова природа человека, какая его цель и не только человека, вообще обо всем мироздании описывает все сущности, высшие, низшие. И промежуточные такие, как мы Они описаны в ведах И э, что нам с этим делать При этом э, Если местом, временем И обстоятельствам условия меняются Ну, век другой Какие традиции меняются То если э, Возникают какие-то принципы Которые не противоречат основным правилам То ничего страшного в этом нет на самом деле Теперь, что касается основ Еще раз э, Какова цель Человека. Цель человека это получить определенный опыт, эволюционировать, пройти эти все четыре этапа дхарма, артха, кама и мокша, пройти все эти четыре этапа и реализоваться как душа, освобожденная от уже перерождений. Ну, это в очень упрощенной форме. Если в эволюции, если человек нарушает какие-то законы мироздания, основные законы, или его предки нарушают эти законы, то ошибки вот эти вот, если они не справляются сразу, не осознаются, они оседают в сознании человека так в так виде так называемых самскар, таких отпечатков впечатлений. И человек в следующей жизни продолжит, э, вернется к этим ошибкам в любом случае, будет снова-снова возвращаться, пока не исправит. Таким образом, э, э, э, этот процесс описан как раз в шруте, в ведах, то есть в, э, в основных ведах. И основная цель этого человека – пройти это, вернуться, если где-то что-то не понял, исправить и пойти дальше. И вот как раз упая это средство исправления своих же собственных ошибок. Речь не идет о том, что мы должны с помощью эзотерических инструментов свергать каких-то там императоров или отбирать доходы у каких-то олигархов а методом да? на самом деле это возможно. Почему бы нет? Существует тантра, существуют методы манипуляции энергии, которые тоже в Индии. Не очень, их очень боятся и вообще слово тантра в Индии оно больше ругательное сейчас, то есть под слой тантра понимают как раз майки и методы манипуляции энергии. Это присутствует и в традиции в славянских странах. Это исторически очень популярная тема, не нужно никому об этом объяснять, все, все об этом знают. Uh -huh. вот. И в магию у нас верят, и в СНГ, бывшем Советском Союзе, и в Индии и это объединяет эти две страны. Я сейчас то, то, о чем речь идет, то, что практикую я, никак не связано с этими методами. Мы говорим интересно. о персональной коррекции, то, что касается Да, мы, мы говорим человек, исключительно да? о гороскопе, да, говорим... то есть магия существует, это, mm -hmm. это есть, последствия за эти действия мы сейчас не будем здесь обсуждать, возможно, когда-нибудь у меня еще пригласите, мы и об этом поговорим. Я говорю сейчас о том, что в человеке, что такое гороскоп, гороскоп это некий рисунок того, как раз, разложились карты в его кармы. На что она похожа? На что похоже последствия его прошлых жизней? То есть по гороскопу человека очень хорошо видно, чем он занимался в прошлой жизни, где он шатался. И какие он совершал поступки. А, собственно, у кармы есть... Анастасия, вы меня где-то тормозите, если я слишком увлекаюсь. Не, очень интересно. Я наоборот думаю, я прям даже вот мне даже говорить ничего не надо. Вы так все цельно, все, все объемно рассказываете. Очень здорово. Uh, mm -hmm. Карма карма у человека разнообразна. То есть вся карма можно сравнить санчита карма всеобщая карма, вот которая есть у души, то мне можно сравнить с, со стрелами, которые висят у лучника за спиной в сумке. Это вся карма. То есть в этой жизни он достает какую-то одну стрелу и натягивает, цевую, отпускает стрелу в воздух. И в общем-то гороскоп показывает что стрелы уже запущены они показывают куда эти стрелы летят эта карма называется прарабдха карма это та карма которую человеку нужно реализовать именно в этой жизни и гороскоп основная карта гороскопа их там очень много их несколько основных 16 гороскоп показывает именно вот процесс той кармы которая уже неизбежна фактически практически но это очень условная неизбежность поскольку на эту стрелу, которая запущена, можно также повлиять, можно запустить в нее другую стрелу, изменив ее траекторию. А, то есть, если мы, например, видим, что стрела летит куда-то в, в какую-то цель, и убийство этой цели будет повлечет какие-то неблагоприятные последствия, мы можем, на самом деле, можем и камнем бросить в эту стрелу, еще. Uh -huh. то есть мы можем повлиять, на самом деле. Мы плохо контролируем это, это правда, то есть, что мы, нам тяжело это сделать, лучше мы контролируем ту карму, которая у нас еще в сумке, мы можем выбирать какие-то стрелы, время, когда мы будем их запускать, это так называемая творческая карма или агами-карма или кренома карма есть разные определения. Вот про лабха, карма это то, точно работает в основном в астрологии, то, что можно предсказать, которая в гороскопе процентов 80. Может, Можно я вопрос задам по ходу? Вот мне интересно, на самом деле Как правило, люди уже с проблемой Приходят или нет? Или мне так кажется? Это еще связано Со спецификой астролога Ко мне в основном да Уже какая-то карма сработала То есть Они уже что-то Им уже наваляли Там уже стрела прилетела Да, да, да вы же, вы же получается, что с этим работаете, да? А, ну, смотрите, состояния людей разные. Ага. А есть очень легкие люди, у которых. То есть, если даже вот объяснить человеку, который ну, немножечко знаком с астрологией, не так уж сильно, вдаваясь подробности, можно даже представить себе. Мы наверняка на слуху у всех ретроградный Меркурий. Вот ретроградный Меркурий, которого все боятся, который движется задом наперед и всех пугает своими действиями. Ретроградные может быть любая планета, кроме Солнца и Луны. И на самом Например, деле Юпитер, в городском... как Сейчас да, сейчас у нас довольно много ретроградных планет. Да. И вот 6 апреля еще готовится Сатурн выйти в ретрогрессию. Меркурий сейчас, по-моему, 4 числа, если память меня не ошибается, готовится выйти в ретрогрессию. Сейчас практически у нас. Вот Юпитер, Венера, Меркурий сейчас на подходе, Раху, Кету ретроградные, они, кстати, не всегда бывают ретроградные, они бывают еще и директные, и вот Сатурнка. То есть практически мы сейчас, вот э, те, дети, которые рождаются, это будут сложные достаточно люди. В каком плане? Нет, они, это значит, что они будут неуспешные. У меня, например, на курсе очень были, было много интересных людей, астрологов, которые со мной учились в Дели, у них там все, все было ретроградным, кроме Луны и Солнца. Это было очень удивительно за ними наблюдать. Это люди, которые просто. У них настолько много желаний, которые хочется завершить еще из прошлых жизней, что они несколько разрываются иногда. Я обычно привожу пример, что это энергии на 41 размер ботинка, а реальность на 36 размер ботинка. И это видно сразу, что у человека действительно очень много незавершенок. Это может, можно назвать ошибками, можно называть незавершенки и в этой жизни сразу понятно, по каким темам эти незавершёнки. И этот гороскоп, это человек каким бы он ни не обладал, несметными богатствами, прекрасными партнерами, прекрасными детьми, у него в жизни, ему будет сложно чувствовать себя удовлетворенным. Потому что жизнь у человека, она проходит по трем направлениям. Первое – это человек делает то, что он хочет. Второе – это человек делает то, что хотят от него другие. И третье. Он просто делает, он как бы не сильно этого хочет, но ему и, а, нет, все-таки даже 4 а, человека, ну, как бы делать какие-то вещи, не особо, в общем, они его напрягают. И есть ситуация, когда человек делает то, что он не хочет. Вот люди, в основном, которые обладают личными желаниями, это означает, что они только в процессе какого-то развития, и они разрываются постоянно между своим желанием, между тем, что у них есть долги перед предками, долги перед партнерами из прошлых жизней, им приходится делать то, что они не хотят. Ну и также какой-то текущий еще, текущими ситуациями, которые не сильно их э, связывают. Чем человек свободней от желаний, э, чем э, он свободнее от каких-то личностных обид, тем больше можно сказать, что он человек освобожденный которому-то им, в общем-то, исправлять нечего. Такие люди называются при жизни освобожденными, их очень редко. В основном все люди мучаются то, что они что-то хотят. И астрология позволяет посмотреть меру того, насколько это действительно ну, можно этим наслаждаться, либо что становится причиной, почему человеку не дается эта ситуация, которую он хочет. Вот. И либо у него вообще его желание является, э, скажем так, результатом какого-то наваждения демонического. Э, первая самая коррекция это разъяснение. Когда человек э, узнает ситуацию, расклад, как говорится, uh -huh. уже это часто приносит облегчение. Э, второй момент. Вот сейчас, например, ретроградный Юпитер. Э, это уже, можно так сказать, небольшое проклятие, потому что речь идет о том, что человек в прошлой жизни. Не, не завершил какую-то духовную практику. Человек давал какие-то обеты, и он их не исполнил. Человек брал на себя какие-то аскезы, их не доделал. Человек, ну вот, например, у меня есть ученица, у которой комбинация с ретроградным Юпитером дала ситуацию в роду, что у них был священник в роду, над которым стали все, ну, когда советская власть восторжествовала, он стал изгоем в семье, его стали презирать. У нее такой вот Юпитер. Этот, человек, этот Юпитер не дает человеку вовремя узнать упаю. То есть, то, ч, узнает человек упаю свою, вот, что ему делать, или не узнает, это тоже, в общем-то, прорабха карма. И в гороскопе видно, легко будет человеку, дашь ему какой-то совет, он его сделает, у человека раз, все реализовалось. Бывает так, что человек формулирует вопрос, говорит, Полина, ты мне так нужна, так нужна, так нужна. Я пока дохожу, о, ты знаешь, пока ты шла мне отвечать, уже все произошло, спасибо, я говорю, да, за это денег не берем. Это просто, милость свыше, это я тут ни при чем совершенно. Возможно, я могу каким-то катализатором послужить. — ну, Может чтобы... быть, это как раз, да, действительно, потому что а, все-таки а, вы как астролог, да, у вас есть определенная духовная практика, и уже само то, что человек к вам обратился, да, он уже обратил определенную энергию в свою пользу, да, и все случилось. — Ну, в общем-то, Я да... так и люблю всякую поэтому мне кажется, ну, что это тоже работает. — когда человек сосредотачивается на, на том, чтобы сформулировать вопрос он этим самым приводит план, тоже стихии воздуха он при, приводит в, организа в организацию определенную. У него тоже все случается. Возможно, именно этого человеку не хватало. И это тоже УПАЕ. Поэтому говорить о том, что вот у нас с моим компаньоном, с которым мы собираемся провести э, семинар по упа, на нас обрушились некий, некоторые такие староверы, шучу. Ой, нельзя, нельзя, УПАЕ, страшно, страшно, страшная магия. Ой, нельзя вмешиваться никуда. То есть на самом деле мы всегда все, живем, этим самым, мы родились, и этим самым уже вмешались во все. И... Мне кажется, в нашей культуре, да, вот в культуре, допустим, в православной, у нас вообще одни сплошные упаи. У нас столько примет, у нас столько всяких разных, даже то, что мы, например, ну, православные, допустим, носят крестик, да, это же тоже уже упая своего рода. Ну, мне кажется, да, если да. мы так глобально подойдем к этому. Или то, что мы там... Это носим уже шаль, тантра. Хуже, хуже, хуже того вообще, это тантра. Да, вот тем более, да, мы носим там кольца на определенных, мы все равно, у нас вообще масса всяких своих там немит, упай, да. Это, это, так, это не совсем связано с православием, это связано с ситуацией Двое которая возникла в силу того, что когда вводили христианство э, с Киева, начиная, то все ведические ритуалы ушли в подполье, они модифицировались в католическом варианте, вы не встретите этого. Это связано с, тоже с остатками недобитой ведической культуры на наших землях. Тем не менее, для нашего народа, да, вот с одной стороны, вот вы да. говорите, на вас набросились да. какие-то, а, значит, люди, адепты того, что это все нехорошо, да, но на самом деле мы все это используем. Да, вот мы, вот, Особенно, мне кажется, вот я живу в Америке сейчас, да, и, но тем не менее у меня очень много русскоязычных знакомых, и, ну, естественно, у меня есть американцы. Я понимаю, как мы все зависим от всего. Вообще от всяких разных. Ой, это будем не делать, это там даже, даже у нас в языке настолько много. Всяких вещей, на которые мы обращаем внимание Причем невольно абсолютно да? И очень странно слышать Что туда набросились Почему нельзя -то? Нет, э, это страхи Потому что э, существует В действительности на самом деле Существует э, э, Очень сильное влияние Определенных религиозных организаций В России, которые представляют индуизм и они проповедуют а, разновидность практи йоги, в которой нужно полностью предаться Господу и отказаться от любых а, наслаждений, можно так сказать, в свою пользу. А, что является часто люди как бы, немножко искажают, искажают восприятие, а, так как в Пагаваргите говорится действительно говорится о том, что это основном из основных так а, трактатов которые, кстати, не относятся к Шрути, а они относятся как раз к промежуточным физическим текстам, к смерти. В <связь> говорится, что предайся мне, и я тебе все прощу». Но также говорится о том, что в самом начале начинается Багавадгита с того, что то, что в твоей природе заложено, и то, что ты должен реализовать, ты должен это реализовать Совершенно не боясь последствий, потому что последствия... Если ты посвящаешь все результаты, то есть последствия своих действий мне, если ты действуешь, исходя из своего долга, и посвящаешь все последствия мне, то ты таким образом ко мне приближаешься. Есть один очень простой момент. У нас есть наша жизнь, у нас есть наши желания. Наши желания связаны, связывают нас с различными объектами материальными, в том числе с другими людьми. В этих взаимодействиях с материальными объектами, с другими людьми у нас возникают новые, новые, новые впечатления. Мы снова и снова ходим по кругу одних и тех же ошибок. Мы снова и снова получаем определенные страдания. Мы снова и снова получаем определенные сложности. Мы можем решить эти сложности на уровне, на тонком уровне, читая молитвы, предаваясь эскезам. Занимаясь сложными духовными практиками, живя в монастырях. Это все замечательно на самом деле. И эм, то те упаи, которые есть в индуизме, они никак не противоречат это молитвы. 90% упаи, которые сейчас работают, с которыми я, например, имею дело, это молитвенная практика. Если брать тонкие какие-то вещи. Вот. Эм, проблема вся в том, что, эм, во-первых, люди... Вот, Сегодня даже простой пример, у нас есть группа, на которой мы обсуждаем эти все вещи. И одна из участниц выложила гороскоп, а я ее консультировала год назад где-то в Киеве и давала ей как раз мантру, которая может смягчить определенные ситуации, потому что мантра, она меняет сознание. Меняет сознание, ты уже получил свой опыт, ты его переварил, тебе уже не нужно получать грабли по голове. Уже не нужно, потому что ты все переварил, у тебя все прояснилось, ты понял свою ошибку. И так работают молитвы, так работают э, мантры. Ты, они влияют на сознание. Ты почистил свое сознание, и тебе не нужно получать по голове. Но русский человек, он хочет получать по голове, поэтому говорит, плохо читать мантры, нужно страдать. Вот я думаю, что определенный мазохизм в нашей культуре присутствует. И люди, в общем, не сильно хотят освобождаться, не сильно хотят быть счастливыми. Так вот, я ее спрашиваю, она, меня, она спрашивает у участников, ой, скажите мне, пожалуйста, что тут можно сделать, а то я боюсь, боюсь, боюсь, перед приближается. Я говорю, слушай, дорогая, я же тебе год назад давала матру. А ой, ой, а да, ты можешь мне напомнить, я забыла. Ну, как бы ее попрактиковать просто забыла. Uh -huh. а, в таких ситуациях я понимаю, что раньше наверху опускались руки, потому что ты все это изучаешь, ты все это проповедуешь, образно говоря. Ты пропагандируешь, что люди, надо работать со знанием, ты даешь какие-то инструменты. А в итоге оказывается, что человек продолжает бояться, переживать, что будет плохое что-то, но он ничего не делает, хотя у него есть инструмент. Это тоже продавка карма. Это тоже, ну как сказать, это то, что человек не пошевелится с дивана, то, что у человека будет, у него будет определенное наваждение и мнение, что плохо, нельзя это трогать, это тоже, к сожалению, карма, которую человек заработал. То есть, грубо говоря, он не заслужил хорошего врача. Или он заслужил хорошего врача, но он не заслужил ушей, которые услышат э, этот совет. Вот. Он это не заработал, он своими поступками, своим образом действий мыслей и привычек он выродился в такое сознание, которое уже э, противоречит всему. Возможно, придет другой период, и другая планетка захватит сознание человека, которое будет помягче. Человеку надоест страдать, и он решит, что все-таки вспомнит, найдет где-то на каком-то огрызке бумажки какую-то там шлоку из ригведы, которую можно почитать. Это тоже можно, в общем-то, более-менее предсказать. То есть Я для себя противоречия решила так, что я все равно даю паи, я спрашиваю будете вы делать или нет. Потому что если человеку что-то даешь, он этим не пользуется, то тот человек зарабатывает себе уже на будущее определенные проклятия. Это не то, что я проклинаю человека. Это просто формируется, как бы в этот момент, ты даешь человеку что-то, какое-то добро, а человек его не берет, и его, ну, как, вот, как хлеб выбрасывать, знаете. Это формирует определенные опять узоры, узоры в его тонких телах, которые затем приводят к тому, что... Человек все дальше и дальше от этих инструментов поддержки. Как в том анекдоте, когда, что «Боже, ну я же так молился, чтобы ты мне помог. Ну сколько раз я тебе посылал э, э, лодку, и ты ни разу не сел в нее». Да? Что, э, вот, вот как из этого анекдота вот, ситуация. Поэтому э, я бы очень хотела, чтобы те, кто будут слушать этот эфир э, или запись, осознали тот момент, что нет ничего невозможного в том плане, что жизнь дана нам не только для страданий, она дана для того, чтобы радоваться. Вот. И душа, она, ее природа — это радость. Но мешает этой радости часто то, что мы очень сильно запутываемся в своем уме, в своих привычках. И упаясь в том контексте, которыми работаю я, как понимаю их я, это не какая-то страшная черная магия. Это инструменты по эволюции. Можно их распределить на несколько уровней. Самый простой, это уже просто советы, да, вот разговор. Когда человек на уровне ума слышит какие-то вещи, у него возникает прояснение. И это самое простое, это означает, что привычка не сильно укоренилась, нет автоматизма. В привычке, нет безусловного рефлекса. Какая-то вот недавно случилась ситуация, она еще не укоренилась. Можно ее разрешить словами. Есть вещи, которые, как и с телом, например, еще нету симптома, но уже болезнь уже присутствует. Но болезнь у нас вообще, да, вот вот я как человек специализирующий на Орведе могу точно сказать, что болезнь, она сначала у нас а, на, в тонком теле да, развивается, да. никаких признаков нет, а болезнь уже появилась, поэтому это да, я подтверждаю. Также же и события, также, да? да точно, абсолютно точно так же. Точно так же это и события. Э, а правильно со... я понимаю, что гороскоп нам, собственно, как раз и дает вот эту возможность узнать об этом событии и предотвратить его. Тут вот несколько вопросов как раз про это были. Да? Вот, если да. гороскоп, да, зачем его менять? Да? Или э, да. что-то дано человеку, а человек проживает совершенно по-другому? Ну, это флюорография. Mm -hmm. а, то есть гороскоп это флюорография, которую вы получили, в которой либо есть пятна на снимке, либо их нет. И если есть там пятна на снимке, говорит, что ну, можно с этим ничего не делать, это мракобесие, потому что даже в, в классических э, книгах под что описано, э, кроме регведы, которая говорит о том, что человек э, пришел для того, чтобы эволюционировать, э, те, те учебники, по которым учатся те же астрологи, которые протестуют против УПАИ и хотят, чтобы мы значит, мучились и ждали, когда мы освободимся от тела, то одна, несколько глав посвящённых как раз тому, что, собственно, делать с этими проблемами. То есть, если бы э, нам нужно было мучиться, страдать, и мы не могли бы повлиять, то этих бы вещей не было. Другое дело, что э, способы, они действительно трансформируются. То есть, мы, на самом деле, сейчас не будем приносить жертву черного быка. Не нужно этого делать. Вместо-время-обстоятельства сейчас мы уже... Мы не можем, мы не такого чистого сознания, чтобы провести так обряд, чтобы так этого быка принести в жертву, чтобы бык получил лучшее воплощение. То есть мы не квалифицированы для этого. Брамины даже в Индии, которые соблюдают традиции, я вижу, как, например, север, на севере гораздо меньше люди сохранили традиции, чем на юге. На севере... Один, одна и та же процедура длится 10 минут, например. На юге это будет полтора часа. По, ритуал, по, по ритуалистике. На юге, например, пандиты, которые, священники, которые делают обряды, они используют и мудрые, это определенные энергетические такие пасы на руками. Того, чего я не видела, ни разу не видела, хотя много участвовала на пуджах в Индии, на севере. Ни разу я не видела, чтобы они использовали. Хотя это нужно, как бы, по, по регламенту это должно быть. Поэтому, конечно, многие вещи упростились, многие вещи сократились, потому что наша скорость в нашей жизни, кали-юга, которая говорится, что не будет работать ничего, на самом деле речь идет о том, что кали-югу в наш век в действительности другое время. У нас нет времени 30 лет сидеть в Гималаях, искупать какую-то свою грех. У нас нет времени, нет возможности поститься сейчас так качественно, потому что люди работают и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому говорится в текстах, что.. Разные есть намеки на то, что будет работать в это время. По моему опыту, если вообще, я практика, я как бы люблю книжки читать в том контексте, что получаю туда вдохновение идеи, но я очень люблю смотреть, как работают другие люди и выхватываю оттуда какие-то для себя инструменты, и потом смотрю, как они работают. По моему опыту, те люди, у которых очень все просто. В гороскопе, есть, в гороскопе есть указание на то, что у них будут работать мантры, это так называемый вот, пятый дом, он связан с определенной проблемой, или влияние Юпитера на проблему, Такого человека будет, такому человеку можно давать и мантры вообще с легкостью и с легким сердцем, если он их будет практиковать, то у него это будет работать, ему это будет помогать. Если у человека проблема завязана на Луне, ну, какие-то комбинации астрологически связаны с Луной. Я сейчас немножко упрощаю свои как бы... Не, ну это правильно, сценарии, да, у нас но... общеобразовательная да. программа да. такая, она, она... Те люди, которые заинтересуются, они к вам придут на консультацию, да, они будут уже искать подробные вопросы, потому что у нас нет цели да, дать какие-то то есть, ну, прям советы такие уже для всех работающих, хотя, может быть, а, есть какие советы. если в гороскопе те проблемы, которые завязаны на Луну, они решаются через психотерапию. Не было психотерапии раньше в там какие-то Времена, когда жил Кришна ну, ну, и там были другие методы да? Там были обряды различные, сложные Которые сейчас никто повторить не в состоянии а, По моему наблюдению, Психотерапия работает очень эффективно Но нужно то, что психотерапевт Будет а, раз, раскапывать целый год В можно диагностировать Достаточно быстро и помочь, например, человеку Сформулировать запрос для дальнейшей психотерапии Что я, собственно, и делаю есть замечательный психотерапевт, который я очень уважаю, я рекомендую клиентам своим, которые ко мне приходят к ней обращаться, а просто помогаю, мотивирую, разъясняю, что вот, какая вот есть привычка, которую можно решить методами психотерапии. Есть вещи, которые решаются через тело, телесно ориентированной практики. Тоже определенное указание на это в гороскопе есть. Речь идет о том, что. Для того, чтобы прийти к осознанию какого-то, вообще к какому-то своему маленькому-маленькому просветлению, эти упа, они помогают к своему маленькому бытовому просветлению прийти. Один простой пример про это девушка, вот недавно в практике я на Фейсбуке тоже вешала пример, просто он очень показателен, потому что человек поменялся до неузнаваемости, мы с ней познакомились в Индии, и она не могла принимать сама решений, то есть она очень зависела от астрологов, от различных советчиков и находясь в таком же, как бы сказать уважаемом возрасте, никогда не была замужем, очень хотела семью и я дала сначала просто какие-то предсказания, какие-то прогнозы, никаких УПАИ я особо ей не давала, но через два года я снова, она ко мне снова обратилась, на тот момент я уже очень активно ä, считала, что нужно УПАИ давать, и я ей предложила, давайте вот я тебя возьму, э, и мы попробуем на разных уровнях поработать. На медитативном, потом я тебе дам мантру, которую нужно читать, и медитацию, связанную с предками, которую нужно поделать, э, поумиротворять ну, урод. А, ну, в общем, а, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, я ей только, вот, можно сказать, подтолкнула чуть-чуть. А -чуть. человек на некоторое время исчез, потом она вернулась с вами какие-то вопросы, мы снова с ней сели, сформулировали намерение, пере переформулировали его, помедитировали. Она снова исчезла, и через какое-то время она мне пишет, что появился у нее человек, который, который ее очень раздражает. Он, в общем, вроде и прогнать как-то, не, не, не прогонять не хочется, вроде неплохой, но что-то вот раздражает. Значит, еще не дочистился еще, не дочистилось еще сознание, еще мы немножко поработали. Снова она исчезла. Через какое-то время она мне написала, что вот она выходит замуж за этого человека, что все хорошо. Проснулись у нее, у нее к нему чувства, у него к ней тоже. И вот они собираются создать семью. Это такое небольшое. То есть это не то, что мы колдовали и привораживали какого-то молодого человека. Ни в коем случае. Мы занимались тем, что мы работали с сознанием человека. А гороскоп он показывает, в каком состоянии он сейчас и какая тенденция развития этого состояния в будущем. И гороскоп показывает. Значит, это такая. Это такая общая температура по палате, средняя температура по палате, на самом деле. Uh -huh. Чтобы понять, в каком состоянии человек проводится, кроме того, что мы смотрим карту, э заочно гороскопы не делаются. Это мое твердое убеждение. То есть нужно с человеком пообщаться и немножко поинтервьюировать, посмотреть, как у него эти вот планетки реализовались. прыгнул ли человек чуть выше того, что... выше своей головы, либо человек э ухудшил ситуацию на данный момент. Для этого задаются вопросы из прошлого, то есть я предполагаю, что какое-то событие было в прошлом, спрашиваю, было ли это так, человек отвечает, я делаю вывод. То есть бывает так, что я вижу хуже, чем было на самом деле, или у меня более оптимистичное видение относительно прошлого, чем было на самом деле, это означает, что человек либо улучшил, либо ухудшил что-то, это тоже может быть, то есть гороскоп это очень в общем штука. Как это реализовалось, зависит культура, страна. В Индии это реализовалось. Женщина сидит дома, муж процветает. В России мужа нет, например, женщина сама процветает, зарабатывает в этот период. Период одинаковый, комбинации те же. В Индии это через мужа, в России это через собственный успех. То есть эти вещи, нюансы. Нет такого, что вот есть карта, и все, человек должен с закрытыми глазами абсолютно все про человека рассказать. Ни в коем случае. Место, время, обстоятельства. Это три важных условия, о которых тоже говорится в текстах священных, то что их нужно учитывать всегда. Какой контекст, какая семья, это все модифицирует интерпретации. То есть интерпретации дает астролог. Обещания, классические комбинации, написаны в книжках, преподаются учителями, их можно рассмотреть в гороскопе. Но интерпретировать их буквально, так как в книжке написано, ни в коем случае нельзя, то есть нужно интерпретировать нужно с учетом места, времени, обстоятельства. Для этого нужен определенный жизненный опыт уже за плечами, какое-то общение с людьми, различных социальных классов, различного ментального состояния, чтобы понять, как это на самом деле реализовалось. Поэтому это и догма с одной стороны, это такая справка, гороскоп это такая справка, но это и возможность предписаний для, дальнейших, для дальнейшей коррекции. А вот такой вопрос, который, на самом деле, вот когда в России вот эта волна такого влечения ведического, а, ведической культуры, да, началась не на религиозной почве, а вот именно масса каких-то лекторов таких появилось, очень много таких астрологов, таких новоявленных, и все такие стали заниматься поиском предназначения, да? насколько мы можем упаями да, следовать своему предназначению. Вообще это возможно именно, а, как бы, вот именно скорректировать, потому что, допустим, ну, человек. Вот ну, какие-то классические вещи, да, там, допустим, человек, женщина работает бухгалтером всю жизнь, а те, а терпеть ненавидеть свою работу, причем она может быть успешна, да, она может там зарабатывать, она обеспечивает семью, ну, или как у нас положено, да, взвалила на себя, а вот ей что-то хочется другого, да, и вообще предназначение у нее оказывается в чем-то другом, и она, например, начинает, ну, я не знаю, что-нибудь делать там руками, Но ну, это такой частый пример, да, такой, наверное, самый очень примитивный, и вдруг оказывается, что она вот это всю жизнь ждала, да, и, ну, вот как, я, я очень утрирую, конечно, ситуацию, да? но тем не менее, вот, вот это вот предназначение такое, значит, вот волшебное, да, и как с ним работать, и можно ли его скорректировать, да, и найти его с помощью каких-то. Есть ли методы коррекции для этого? <смех> что такое, что такое предназначение? Классические <смех> предназначения, опять-таки, в джиотише, в ведической классике, это дхарма. Дхарма это природа. То есть природа человека предполагает, что он ее каким-то образом выражает. То есть птица летает, тигр нападает, и так корова дает молоко. Природа определяет, как человек будет себя выражать и его будущее, как он будет прогрессировать и эволюцинировать, во что он выродится. А проблема в том, что над хармой на территории бывшего бывшего Советского Союза очень сильно поиздевались. То есть природа человека, основная, есть личная природа индивидуального личности, а есть природа, такая основная для всех людей. Так вот, в священных текстах, если не память не ошибается, там говорится о том, что основное, самое главное предназначение всего человечества – это бескорыстное служение Всевышнему. То есть, это когда душа соединена с Богом или стремится хотя бы к этому. Это универсальное предназначение для всех, для всех человеческих существ. Опять-таки, помните, мы говорили про основной закон и второстепенные вещи. Вот это конституция для человека. То есть, вот если этого нет, то все остальное начинает рассыпаться, у человека нет ориентиров. Почему стали популярными астрологи, в том числе ведические, почему так популярны гадалки, почему популярны вот почему так инфобизнес этот так раскрутился хорошо, потому что люди дезориентированы. страна бывшего Советского Союза люди страшным образом дезориентированы. из-за этого люди не понимают, какие вещи, какую платье сегодня одеть. У человека ступор, он начинает прокрастинировать, не понимая, что ему надеть сегодня. Не потому, что он такой вот э, глупый, а потому что у него фокус сбит. Вот, темно вокруг, он не различает цветов. Э -э, и в том числе, чем ему заниматься, занятие, оно относительно связано с дхармой. Так называемая варна, это то, ну, как группировались категории людей по их талантам. Э -э, Варны означает санскрита цвет, то есть определенный цвет. Э -э -э можно так сказать, окрасить какую-то вот склонность к чему-либо, как цвета радуги. Люди, все смешалось в наш век, потому что не было духовных ориентиров. Была советская власть, был Сталин, партия. Соответственно, у людей этот ориентир, был призыв отказаться от своих личных каких-то вообще талантов и так далее, и строить БАМ, или что там строили, да? Ну, светлое вот. будущее некое, да. Угу. Да. Эм, нужно сказать, что теперь ориентир другой. Теперь ориентир очень сильно сбит э, другими вещами. Например, это погони за чувственными наслаждениями, и ориентир сбит э, также жаждой просто денег. Часто человек обращается, например, вот женщина, у меня был такой пример очень интересный, девушка очень mm. страстно хотела получить одну должность. В тот момент, когда уже эта должность практически была ее в кармане, она попадает в больницу с аппендицитом. Очень глупо как-то так получается. Когда она выходит уже из больницы, ее должность оказывается занята. Эта должность была связана с госслужбой, и девушка стремилась к этому лет 6, к этой должности. То есть, можете себе представить, да, человек 6 лет тратит упорно, достигает свою цель. А спустя какое-то время... А в общем, пере... осознав, что, видимо, что-то здесь, как бы, может все к лучшему. В общем, в двух словах, сейчас девушка работает на телевидении, нашла mm -hmm. себя там и очень счастлива. Ну, счастлив, нашла что... совершенно другую реализацию, да. которая оказалась намного лучше для нее, да? Да. Я mm -hmm. хочу сказать, что без безупай здесь тоже не обошлось. Mm -hmm. а, то есть, у человека было определенное такое состояние, в котором человек упорно, рогами упирался в стенку. Это было связано не с ее предназначением напрямую. Это было связано с тем, что осознание себя и своего предназначения было замотано, как, знаете, окутано туманом. Непонимание, неосознавание всяких, как это сказать, предубеждений, иллюзий. А они, в свою очередь, связаны там, с амбициями. Очень много психологии здесь. Это такой винегрет, на самом деле, который можно раскопать. Когда ты видишь гороскоп, потому что в гороскопе ты видишь четко, в принципе, что человеком овладело, какая им сейчас идея, владеет сверх идея. Ты, в принципе, понимаешь, почему он несчастный. И да, можно, э, можно с, э, сориентировать человека, можно человека сориентировать и подсказать ему. Проблема в том, что если человек находится в тяжелом состоянии сознания, он не будет тебя слышать. Ты будешь говорить тому бухгалтеру, да слушай, да ты же... У тебя же чувство прекрасного, uh -huh. ты же можешь пойти наверное на какую-то изо-студию, человек не будет это слышать, потому что он находится в так называемой тамагуне или в состоянии связанной веревками невежества и, он будет, и энергия его внимания будет настолько поглощена его бухгалтерией, что свободная энергия, чтобы вообще услышать и осознать, это же все физика на самом деле, нет света, нет понимания вот свободной энергии для того, чтобы зажечь свечу понимания, у человека просто не будет. Иногда ему не нужно даже это говорить, что... ему нужно дать просто мантру. Он ее начинает читать, потому что ему плохо. Просто потому что ему очень уже плохо. Он начинает потихонечку читать. Махамритюджай мантру, например, которая избавляет от иллюзий. Она читает, читает, читает. Есть такие люди, которые вот работают много лет на одном предприятии, 10 лет. И они упорно будут читать мантру, не понимая, зачем. Я вот, честно говоря, очень люблю таких клиентов. У них гораздо больше шансов быть счастливыми, чем людей, которые все отрицают. То есть они четко инструкции. ему сказали, что он плохо, он не понимает, что он читает, что это за... Но он читает. Может, неправильно читает, но читает. И через какое-то время, слушай, он уже на телевидении работает, и счастливый. ты ты привела такой пример. То есть... Непонятно, почему мы не проводили исследований, как вот мантра, почему именно это, почему, э, повторяю, Россия Ом, Россия Ом, Россия Ом, почему нельзя достигнуть состояния просветления? <свят> <свят> Америка, вперед? Ну, в общем, просто какое-то сочетание слов. Почему оно так влияет на сознание? Мы не, мы не знаем. Это, я признаю свое бессилие перед этим. То есть это зависит от, от интонации, это зависит от букв, в котором произносим. Есть, как бы, определенные идеи и теории, почему они так влияют, почему. Мы сейчас не будем на это углубляться, но это работает. Есть... Я больше такой поклонник максимализма. Я считаю, что читать мантры, например, ну, вот мой коллега Атис из Риги, в котором будут у нас семинары, он практикует такие, ну Насколько я знаю, практикуют они в своей традиции. Есть мантры очень такие бытовые. Например, зарядить воду позитивом, каким-то читал, под водой мантру, она очень позитивная. Я, честно говоря, ленивая очень для таких вещей. Я глобально подхожу к ситуации, то есть чтобы у человека кардинально произошел какой-то кардинальный разворот. Поэтому у меня в арсенале мантры возвышенным личностям, божественным архетипом, которыми я объясняю, с чем это связано, с какой частью сознания. Это связано с человеком, обращаясь к этой части возвышенной личности, к этой его форме, настраивается на эту личность, и у него начинаются, как бы, он как бы начинает расти в своем сознании. Например, я вам приду простой пример. Это происходит действительно магическим каким-то образом. Например, по четвергам часто я рекомендую людям с ретроградным Юпитером читать Гуру Гиту. Это очень прекрасное песнопение, которое продолжительное. Оно длится 40 минут. Пандит его на санскрите по 40 минут. Я прошу людей даже, хотя бы пытаться повторять, понятно, что это сложно, но я читаю перевод часто, или просто присылаю перевод, что это значит. Это прославление учителей в разных формах. И читая эту мантру, человек входит в состояние, когда... Может быть, он еще не сильно начал уважать учителей, но его ум уже слышит эти звуки, и какие-то части его личности уже подключены, что называется. Обычно по четвергам я эту Гуру Гиту считаю дома, но сегодня у нас эфир, как раз в это время об Сегодня я этого не делаю, но прошлый четверг, позапрошлый, читаешь Гуру Гиту, вроде бы уставший, вроде бы уже поздно, прочитал. Лег спать. В пятницу утром проснулся и все понял. <laughs> Знаете, бывают такие состояния, когда ты просыпаешься и понял все. Какой-то вопрос у тебя был, а, ты не знал на него ответ, или как-то туман вот, был в восприятии. Ты утром просыпаешься, такое ощущение, что ты все понял. Все вопросы у тебя отпали. Потом, конечно, ты снова стал таким же тупым, как и было через какое-то время, к следующему четвергу. Но это потрясающе. Почему бы, почему бы не, не жить... Использовать здесь плохое слово, практикуя эти вещи. Почему бы нет? Качество жизни меняется, восприятие меняется, но опять-таки это применимо там, где человеку скучно двухмерное сознание, где человеку скучно просто сидеть на диване и ну, там, смотреть только футбол, спать, есть и совершать какие-то первичные функции животные. Там, где человеку уже есть неудовлетворение, когда он столкнулся с какими-то вещами в своей жизни, которые вот, у него не получается преодолеть и он ищет ищет ответы на свои вопросы, он может дойти до, и до астрологии тоже, получить какую-то такую вот рекомендацию. И это может перевернуть его восприятие жизни вообще. И это, я считаю, прекрасно. Да, действительно прекрасно, я совершенно согласна. И вот у нас уже очень мало времени, я просто, у меня вообще у меня в голове прямо рой вопросов, да, но я старалась дать вам по максимуму слова. А, еще один вопрос я хотела бы как раз от наших слушателей а, про болезнь, да. Вот если болезнь есть в гороскопе, да, или болезнь к нам приходит. Вообще, если какие-то вот, ну я, я уже поняла, что все есть, да. Упаи существует, да. мантру можно читать. Но э, то есть это на самом деле я уже тоже сама все ответила. Да, можно прожить можно пройти. Здесь вопрос квалификации. дело в том, что мы не все знаем. Я тоже да. не знаю, знаю не все. Например, у меня есть учебник по аюридической педиатрии. Вам как, если вы занимаетесь аюрведой, вам будет интересно, могу вам даже прислать. Там написано, что в определенные месяцы ребенок плачет, потому что он одержим определенным духом. То есть в определенные месяцы жизни конкретный дух приходит человек, ребенка мучить. И аюрведическая, официальная аюрведическая, на то время это была официальная mm -hmm. там, медицина, предписывала прочитать эту мантру против этого духа, дать ему этой травы и начертить какую то янтру. И ребенок перестает плакать. Это известно всем родителям, эта история, да, что ребенок плачет, плачет, вроде бы это ему дали, это ему дали, и вроде бы он ел, но он не унимается, а потом раз, и вот успокоился. У современных врачей нет инструментов для лечения таких вопросов. А в Аюрведе есть, но это область иоведы, которая связана с астрологией, она очень смежная, называется Граха Чекиста, либо Бхута Виде еще иначе говоря. То есть Бхута – это духи, Виде это знание духов. Астрология тоже с этим связана. У меня в, как бы, в практике были случаи, когда люди обращались помочь, нужно было помочь. Ну, скажем так, супруг, пожилой супруг очень страдал от боли, и девушка обратилась, чтобы помочь, но обратилась не, не супруга, обратилась, обратилась девушка, и помочь то в том случае я никак не могла, потому что у меня, например, есть такое четкое убеждение, что человека нельзя насиловать мантры, ну, как бы упаяния, и были даны предписания, и там даже простые архитические предписания человека он их отвергал, поэтому я не смогла как бы ничего предложить но когда человек сам обращается с какими-то а, проблемами с медицинской точки зрения, я предупреждаю что у меня тоже низ на последней инстанции и я многие вещи знаю но не все и мы я прошу следовать рекомендациям традиционной медицины но мы пытаемся корректировать также по линии планетной. Вот. что могу сказать в моей личной практике самый яркий пример это вот выбор например операций. Времени благоприятных для операций, когда там прекрасно все оперировалось так, что там практически не оставалось шва, и все там поражались, как все быстро заживало. Ну, в общем, можно немножко влия... не вмешиваться, но работать с этим можно. А что касается а, физических болезней, то есть болезни, которые, опять-таки, в, в той же Чара Касанхите, в аэровидическом трактате, говорится о том, что есть болезни, которые происходят кармические, а есть болезни другие. Так вот... Те, которые как раз связаны с кармой, так как, например, рак и другие такие сложные заболевания, да, можно также работать по линии через грахи, через астрологию. Но опять-таки, я всегда не беру на себя ответственность в том плане, что я рекомендую следовать также рекомендациям предписаниям традиционных врачей. Потому что у меня, например, нет медицинского образования, я не могу давать медицинских советов. Ну, более того, непонятно, на самом деле, какой этап болезни, да, происходит, наверное, даже, потому что иногда и алпатическая медицина, она дает достаточно положительные результаты, ведь не, ну, мы не знаем, на самом деле, да, божественного промысла, к сожалению, или к счастью, вот, поэтому тут это, конечно, я, с вами, я вас очень поддерживаю, потому что я считаю, что это, эта тема, конечно, очень щекотливая, очень тонкая, и она, безусловно, ну, может быть, она даже не для публичного обсуждения, но я согласна совершенно, да, хотя... Хотя, ну пробовать обязательно, мантру надо обязательно пробовать. Надо пробовать все, как бы при, при работе с болезнью, потому что если мы ничего не будем делать, болезнь точно нас победит. Она нам для этого и дана, чтобы вот эти вот урок, принести какой-то урок, да, чтобы что-то прожить, какой-то опыт. Вы согласны? Да, в аэровидов тоже есть три подхода. То есть болезнь решается тремя способами. Первое это прием препаратов, работа на уровне тела. Второе, смена обстановки и менеджмент, э, то есть выбираешь людей, с которыми ты общаешься, выбираешь еду, которую ты употребляешь, э, выбираешь режим дня. И третье, это э, spiritual remedies, да, то есть какие-то духовные. Это в, в это все то же самое применимо. Точно также в астрологии, то, что применяю, я, это на уровне тела можно дать определенные тоже рекомендации за Юрведы, которые доступны для понимания, или там режима дня и спорта и так далее. На уровне ума какие-то психологические рекомендации, а, просто совет, сам совет, что что, как можно поменять некий менеджмент, а, как. Что более сейчас практично, что менее, это уже тоже помощь. Ум успокаивается, меньше флуктуации, больше счастья в жизни. И третье, это уже то что, нельзя, то, что нельзя сейчас пока потрогать, но то, что видно, что оно случится через пару лет. Можно к этому готовиться с помощью тонких духовных практик. А вот есть какая-нибудь такая универсальная упая для всех? Да? Это Или? происходит... Вы, вот вы меня спросили про дхарму. Это частый вопрос как раз в советском, бывшем в Советском Союзе. В Индии никто не спрашивает про предназначение. Ага. Все да, это то же самое с универсальной упая. Она проистекает из тхармы. То есть универсальная упая. Сейчас у человека должна быть хоть какая-то духовная практика. То есть молитвенная практика своими словами. Молитва из православия. Чтение псалмов Давида. Чтение Корана, что угодно. Люди, хотя бы пять минут в день нужно сесть в тишине и от себя что-то из души свои вытащить туда наверх, какой-то текст. Это самая универсальная упая сейчас. Это единственная упая, которая действительно доступна вне зависимости от физической подготовки, материальных средств, знания, приемлемости астрологии в жизни. Это доступно абсолютно всем. И это нужно делать, потому что о психическом теле мы заботимся, о скажем, своих чувственных удовольствиях мы заботимся, но душа она загибается без диалога со своим Творцом. Поэтому любая молитвенная практика — это обязательно. Иначе человек теряет ориентир, и ему даже астролог не может объяснить, в чем его харма, потому что он просто не слышит. Полное разъединение у него уже души идет к умом и с телом. Дорогие друзья, если вас интересовала тема Пай, я позволю сделать такое небольшое рекламное объявление. Да, вот Полина а, Павлова и Ати Зареньж будут проводить удивительный семинар с 29 апреля по 7 мая. Можно подписаться. Я думаю, у вас еще есть места, да? Да, у нас еще есть. Да, да, Мы а, очень ну, хотим вот... большое, большое скопление народа, потому что эта тема трепетная и шикотливая. Да, но ну, вдруг, мало ли, кто-то из наших У нас очень хорошая ауди... продвинутая аудитория, я гарантирую. Да? И у нас очень Хочется, хорошие люди к нам приходят. Там должна быть определенный уровень квалификации, да. то есть знание азов астрологии, чтобы человек хотел потом это применять в практике, потому что это будет практическая информация, которая может, с которой можно будет потом работать с людьми. То есть в основном это такой профессиональное вебинар, который нужен профессиональным астрологам. Ну, вот. тем не менее, да, я вот мне очень хотелось вот об этом сказать людям, да, потому Спасибо. что все-таки с этим тоже надо работать. И я не знаю, насколько это корректно, но тем не менее, можно я вас попрошу какую-нибудь мантру для наших радиослушателей mm -hmm. напоследок, для завершения нам прочитать? Раз уж мы сегодня об этом так много говорили, вот мне бы очень хотелось, чтобы вы нам такой подарок сделали. Можно? Сейчас я подумаю, <смех> что у нас там сейчас. А сколько у нас времени с вами? А, ну, ну у нас не очень много времени. Да, да но... смотрите, ага. любая... Э, я нахожусь в месте, в очень распространен культ Ганеши. То есть, на самый, угу. один из самых крупных храмов Ганеша. Вообще круто, да. Ган, <смех> Ганеша, Ганеша — это личность, которая символизирует собой переход от грубого мира материального в тонкий и обратно. То есть он является связующим звеном между миром, в котором, который является проявление Махамаи, то есть то, что мы видим, нам кажется, что мы это видим, и тонким миром, который мы не видим. И любая духовная практика, если, вы, если вам интересен ягизм и индуизм, любая мантра, которую вы собираетесь сделать, прежде чем ее делать, всегда вам нужно сначала Физически себя подготовить, что должно быть чистое тело, одетая чистая одежда, в которой которую вы еще не ходили в уборную. Вы должны сесть, закрыть глаза, успокоить ум, насколько это возможно, и прочитать мантру Ганеши. И тогда у вас происходит... То есть Ганеша, он открывает вам дорогу уже на тонкий план. Без мантры Ганешу, пожалуйста, не начинайте никогда никаких практик, связанных с индуизмом и гизмом, потому что... Это является, как бы вы без стука вломает, влома, вламываетесь в двери, это невежливо. <coughs> Поэтому я прочитаю мантру конечно, короткую, доступную всем. Умганганапатаинамага, <coughs> «Ом Омганганапатаэнамага, Омганганапатаэнамага огромная Удивительно. У меня прямо мурашки пошли. У меня всегда, я когда мантры слышу, у меня всегда такое ощущение удивительного переполнение. Спасибо огромное. А Удивительная программа получилась сложная, правда, конечно, но ничего, мы... Нет, <свят> это здорово, это здорово, потому что на самом деле, действительно, наш мир, мы все время идем к упрощению, да, и очень, очень ценно, когда мы можем поговорить о каких-то серьезных и важных вещах. Это, это бесконечный дар. Спасибо огромное. Я хочу напомнить, у нас гостя была Полина Павлова, ведический астролог, и э, астролог, который подбирает УПАИ и дает коррекции гороскопа. Удивительная программа. Я надеюсь, Полин, Полине у нас понравилась на радио, она может быть еще когда-нибудь. Здорово, я очень рада. И оставайтесь с нами. С вами была Анастасия Хрущинская и Полина Павлова, Полина из Пандичерии из из Индии с нами. Вообще, огромное спасибо, потому что у нее уже очень-очень поздно. И это, опять же, еще раз огромная наша благодарность. И э, приходите к нам опять в гости по четвергам в женскую гостиную в 11 часов по времени Чикаго, в 9 часов по времени Сан-Франциско и в 19.00 по московскому времени. Спасибо, Полина, я надеюсь Полин, до новых встреч. Огромное спасибо от нас тоже. Я вот слушала, просто отключила все и видео, просто чтобы вас обоих и видеть, и слышать. Это было безумно интересно, потому что а связь у нас есть и из ведической астрологией, и с Индией. Поэтому огромная благодарность. А вам обоим. Спасибо Спасибо. Что Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Ритуль. Все, до новых встреч. До новых Спасибо. встреч. До